Привет! Сегодня утром я, как обычно, пошел на пробежку, потом стал писать книгу и серфил интернет в поисках таких интересных случаев из реальной жизни и наткнулся на вот это видео. Как тебя зовут? Александр. Она меня очень впечатлило, В интернете я не нашел подробной информации, поэтому сейчас хочу провести свое расследование и примерить на себя роль Шерлока Холмса. Сегодня утром вышла статья, опровергающая данное видео, и там были приведены такие доводы, что мне стало просто смешно. А теперь по порядку. Сначала видео с объяснением данной ситуации стало гулять по сети, а затем уже и главная изюминка появилась в интернете. То есть поначалу есть некий тизер, а затем и само видео. Кстати, нашел я его в комментариях. На видео некий Александр говорит довольно-таки бодро и даже шевелит рукой. Возможно ли такое после длительного нахождения под землей? Не знаю, в комментариях я нашел три версии происходящего. Первое и самое главное это восстание из могилы. В принципе такое возможно, но мы не знаем сколько наш Александр находился под землей, где его нашли и когда. Вторая версия, которая также встречалась в комментариях, это нападение медведя. Якобы медведь сломал спину нашему герою, закопал его, и в случае чего наш Александр провел месяц в логове Мишки. Звучит как полный бред. И третья версия это наркотики. Многие ссылаются на вещества под кодовым названием крокодил и прочее. По данным википедии, данный наркотик вызывает гниение кожного покрова. И в принципе, эта версия выглядит более-менее реальной, если бы не одно «но». Мы ничего не знаем об авторе, об авторах этих версий и, конечно же, о самом Александре. Но вот, как прокомментировал данную ситуацию просто гениальный технолог Михаил Голубев. Я видел ролик и звуковой комментарий к нему. Мне дважды его присылали друзья по WhatsApp. Он качественный такой ролик, но это не уникальный сочинский сюжет. Почему я так считаю? Если бы что-то неординарное все-таки произошло, то был бы один ролик, в котором было все. Я живший мертвец, который разговаривает, и комментарий того, откуда он взялся. А тут комментарий в виде дополнительного звукового файла шоу отдельно. Люди просто взяли жуткое видео, сопроводили его дополнительным звуковым файлом и пустили в тираж. Зачем такое делается, говорит Михаил? Вариантов может быть три: во-первых, кому-то нужно отвлечь людей от какой-то важной темы; во-вторых, можно предположить, что люди просто развлекались; и третья тема, кто-то тестирует, и третье, кто-то тестирует вирусное распространение информации, как заверяет сам Михаил. Это могут быть сами создатели мессенджера WhatsApp, что выглядит очень бредовой идеей. То есть Михаил считает, что кто-то настолько старательно решил подделать видео, чтобы увеличить трафик и собрать статистику. Косвенно ссылаясь на мессенджер WhatsApp. Остальной информации, к сожалению, в интернете я не нашел. Можете писать в комментариях, кто что знает по этой теме. Прольем свет на эту историю. Меня по-прежнему зовут Михаил Ситников. Подписывайтесь на канал, покоряйте вместе со мной. Увидимся в Нью-Йорке.